Доброго времени суток, с вами Катамхали Американский линкор 10 уровня Агайя Карта гавань, игрок не просто лис Здесь был произведен зал. Так, кто там, по-моему, да, по Галиафу. Неудачно, ни один снаряд не попал, но там уже он вышел из засвета В такой ситуации попасть, конечно, проблематично Там чуть сдвинул и все. Это ладно еще, когда на ближней дистанции там можно, на дальней, конечно, проблематично. По эсминцу, видимо, тоже залп неудачный уже, минус один союзник. Талин. Одна восьмерка уже в порту. Еще разойтись по флангам не успели. Некоторые игроки прям играют и ничему так и не учатся. Что бортами ходить нельзя. Тут даже с дальних дистанций иногда прилетает. Такие цифры. Ну и ваншоты бывает. Как-то ага, я здесь решил прям пойти по центру. Просто увидел на левом фланге тут пустовато. Противники отступают, там он светились... Принц Евгений убегает. Ямато тоже там далеко где-то находится. Плюс, Югум один. И то, наверное, тоже уже убежал. Вон он налево там пошел. Вот вопрос к эсминцу. Как, как ты попадаешь за свет? Ну, не знаю, может, там Салим РЛС-кой достает. Но если на карту посмотреть, мне кажется, там Салим находится далековато. О, тут Козак. Вот что он решил сделать с Агайя? У него, по-моему, всего один торпедный аппарат. За один заход уничтожить точно не получится. Да и Агае, да, сразу в такой ситуации без проблем. Притормозил и до ворот делаешь. все. Торпеда обычно проходит мимо. Прямо по курсу. Вот. Чего исследовало ожидать. Тут уже, да, либо если ты пошел идти до конца, но вот, на эсминце с одним торпедным аппаратом. Вот так вот делать можно, только когда у тебя. Ну, с одной стороны, вообще так делать не нужно, да шансов выйти живым из такого столкновения практически нет. Да, это ладно, какая-нибудь там Симакадзу, у которого 15 торпед, он практически любого может за один заход уничтожить. Ну, или это уже когда, когда другого выхода нету. Один сквознячок из тромпа. Тромб, крайне неприятный корабль, сталкивался я с ним на линкоре. Да, мало того, что у него ГК, еще вот эти вот авиаудары наносят очень большой урон. Неприятный эсминец крайне. Есть цитаделька. Вот я лично играю цитадельки последнее время, вижу крайне редко. Не знаю, что-то мне вообще не везет. Там, блин, в упор иногда стреляешь. И. Ну, белый урон, да, там есть. Там 20-30 тысяч бывает. Удается выбивать, но это без цитаделек, да, чисто белого. Не знаю, как-то вот не, -не, не ладится прям у меня игра последнее время. Корабли. Вот, еще одна цитаделька. Ну, одна за залп это тоже как-то, да? Не густо, не так уж и много урона. На дальний залп по Луизиане. Не знаю, может лучше был по маге, да, но Луизиана вроде идет портом, но 21 километр. Сейчас посмотрим, к чему это приведет. А ни к чему. Ноль. Спасибо. Промахивается здесь Советский Союз. Самый бортом. Так хорошо. Блин, на советских кораблях вообще бортом не рекомендуется сходить, да? Ну, на всех, в принципе, не рекомендуется. Вот, пожалуйста. 40 тысяч, две цитадельки. Ну вот, самый вот. Критичные как раз. Советские линкоры и американские линкоры вот прям бортом вообще. Даже на дальних дистанциях получает, бывает. Здесь какое-то небольшое подлагивание было. А, ну японские тоже, само собой, да? Вот. еще есть цитадель. Уже пятая в этом бою. ПМК сейчас по его, понастреливает. У ну, Агайи, вроде, казалось бы, небольшое количество орудий, да, сколько у него. Так же, как и у Монтаны. 10 башен по два ствола. Но при этом Агайя неплохо себя показывает в ПМК прокачки. Ну, там и когда корабль, если покупать, там написано в описании, что у него мощная ПМК. Не знаю, ну, может, они более скорострельные. Не знаю, у меня и нету. Поэтому сказать особо ничего не могу. Противники там, основная часть где-то попрятались тут. Кто за островами, кто в угол карты совсем убежал. Маленск выхватывает на две цитадельки, да, вот большая ошибка вот некоторых вот таких гризеров. ну, и эсминцев, в принципе, тоже. Не втерпёшь, когда начать стрелять, начинают ставить дымы, думают, сейчас я там понастреливаю, не дождавшись, когда тебя дымы скроют, начинают стрелять, и это дает шансы время тому, чтобы по тебе отстрелялись. Дождись ты, когда дымы уже, да, ты будешь сидеть в дымах, точно не попадешь за свет, и тогда уже начинай стрелять. Не, ну бывает, да, может тут ситуация была, он и так был, в свете. Ну, вот такая, которая ситуация, я говорил, тоже часто бывает, да, когда не дождавшись начинают стрелять и... Там уже иногда просто по мини-карте даже можно прицел взять, да, где светился последний раз корабль. И, в принципе, тоже многие игроки попадают. Есть третий уничтоженный противник. Что то Которых уничтожен. осталось уже не так и много. Урон у Агайи 155 тысяч. 7 цитаделек. При этом всего 30 снарядов главного калибра в цель попал, урон 155 тысяч. Я просто недавно помню, вот играл на советских линкорах, кто там, Кремль у нас на десять. У меня, например, там, блин, был забой 50 попаданий, и при этом урон там день 120 тысяч. То есть это без единой цитадельки. Все попадания в основном идут <связано> <связано> <связано> сквозняки, ну и белый там небольшой, там, да, по 2000, по 3000 за снаряд. Чем особенно бесят вот такие моменты, когда противник уже откровенно подставляет борт. Ты его должен наказывать. Думаешь, сейчас я дам там, дистанция убойнейшая. Там, не знаю, ну, 10-8 километров. Должен вообще аннигилировать. Тем более 457 миллиметров, когда у тебя... И ладно бы ты стрелял по крейсеру. Там, понятно, может сквозняками танкануть бывает. Не спорю. Когда ты стреляешь по линкору с хорошей броней, в борт. Я как раз, по-моему, тоже стрелял по... по тому же Кремлю. Ноль цитадели, Там что-то не помню, но урона было не очень много. Тысяч там 10-15 всего. Вот такие моменты, конечно, очень бесят. когда он тебе в ответку дает, причем ты идешь не бортом, да, там чисто успел довернуть, прям четко там носом ну или ромбиком, и он тебе дает в ответку и выбивает еще больше, чем ты у него из борта выбил. Не знаю, может все-таки связано с какими-то открутками, подкрутками, да, хорошим игрокам немного откручивают, плохим докручивают, так сказать, чтобы уравнять шансы. Я не говорю, что это стопудово есть, но <laughs> после таких моментов... Начинаешь сомневаться Так, летит по Ямато В Бортину и... Оп! Есть цитаделька, 24 тысячи Медаль поддержка срабатывает У Агая. тут, не знаю, что у него там за капитан Какое-то умение Ямато еще и притормозил Думает, дам-ка я, Агая еще один шанс Что-то он мало из меня за раз выбил Но здесь всего 4 снаряда летят в цель на этот раз без цитадельки. Но при этом этого хватает, чтобы заработать медаль. Основной калибр, урон около 200 тысяч. Ямато продолжает себя спокойненько, там, неспешно продвигаться вперед, Даже не подумал о том, что надо куда-то довернуть. Ну третьим залпом здесь Агая. так сказать, прощает Ямато. Это был мой обычный зал, 4000 в бор. Вот тут еще Луизиана, там, по-моему, да угол есть немного ромбом, еще и доворачивает. Лучше, лучше разворачивать сейчас башни на Ямато. Он как раз сейчас из за острова выйдет. Потихонечку, да, он выползает, так почти остановил. Хорошая возможность. 198 блин вот, ну ну как так можно ты вот бортами ходить вообще прям больно смотреть на это Противники еще там, ну, что-то отбиваются Хоть осталось их четверо Ну, сейчас минус Ямата, а тут уже Дальше, я думаю, шансов точно Никаких уже не останется Ямата готов инкор Урон 238 Противников остались, да? Располовиненные Луизиана И кто там еще в углу у нас? гля Ну и принц Евгений тут можно сказать, уже шотный. Для линкора, по крайней мере. Ну, в такой ромб уже, я думаю, Луизиану можно пробить. Ну нет, не удается, но тут... Неустрашимый добирает его. Не дали заработать. Ногая Кракена. Ну есть еще. Есть шанс еще два крейсера у противников в строю. Попадание в ПТЗ. Сейчас надо полный вперед Дистанция небольшая Там еще пройди 2 километра И ПМК будет доставать Сколько у я, наверное Километров 11 ПМК 8 тысяч прочности осталось вот сейчас, да как назло Кто-нибудь вот из-под носа может Увести и не дать каракена Ну, есть еще Голиаф, к которому там стремится Гагера. Чего он еще торпеды там свои не скинул? Ну, может, удастся добрать Голиафа. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.